Всем привет! В эфире Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском университете отмечают 30-летие сотрудничества с Гисенским университетом. КФУ представляет возможность давать экзамены с использованием дистанционных технологий. В IT-парке состоялся Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». В Казани прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В нем приняли участие заместители председателя правительства России Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, министр просвещения России Ольга Васильева, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, член правительства Татарстана. Участие в заседании комитета принял ректор КФУ Ильшат Гафуров. Также в рамках WorldSkill состоялась пленарная сессия финала 7 национального чемпионата Молодые профессионалы. А теперь другим новостям. В рамках 30-летнего юбилея сотрудничества Казанского федерального университета и Гисенского университета имени Юстуса Либиха гости посетили планетарий и обсерваторию КФУ. Подробности далее. В Казанском федеральном университете отмечают 30-летие сотрудничества с Гисенским университетом имени Юстуса Либиха. В КФУ пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этому событию. 21 мая гости посетили обсерваторию планетарий Казанского университета, где для них прошла подробная экскурсия. Казанский федеральный университет и гисинский университет связывают давние отношения. В рамках сотрудничества реализуется множество программ, отмечают кураторы партнерских отношений КФУ и университета Германии. У нас совместные гранты, проекты. У меня, например, совместно с коллегами из Казани проект о языковой политике в России, и мы сравниваем языковую политику в России с другими странами. У нас есть совместная учебная программа на сегодняшний день, которая работает в области менеджмента с университетом Гессена, и часть студентов семестровое обучение проходит в Гессене, а часть немецких студентов у нас, и они имеют двойной диплом. А 23 мая состоится российско-немецкий семинар взаимодействия от клетки до человека, где примут участие ученые КФУ и Гисенского университета. В эту встречу мы планируем еще разработать одну программу дополнительного образования, которая будет примерно называться ⁇ Методы физики и технологий в медицине ⁇ Гости смогут ознакомиться с инфраструктурой КФУ, посетить институты и музеи. Визит продлится до 23 мая. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Цифровизация в современном мире шагает ускоренными темпами. Казанский университет внедряет инновацию, позволяющую сдавать вступительные экзамены дистанционно. Все подробности в сюжете Валерии Муратовой. Казанский федеральный университет впервые в этом году предусматривает возможность для абитуриентов, поступающих в КФУ, сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. Не выходя из дома, абитуриент сможет сдавать экзамен в установленные сроки при соблюдении ряда технических требований. В этой системе мы надеемся все-таки приблизить возможность доступа абитуриентов к поступлению в Казанский федеральный университет, чтобы они не несли организационные и транспортные расходы. Все-таки ребята, допустим, из Средней Азии приехать сюда, это достаточно серьезная проблема. Но единственное, что хочу отметить, прежде чем они помочат этот доступ, они должны будут с 20 июня, как это поможено по м, м, правилам приема, подать документы в Казанский федеральный университет. В первую очередь опция предназначена для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, которым проблемно добираться в Казанский университет. Для них она предоставляется вне зависимости от того, на какую форму обучения они поступают. В целом же операция рассчитана для поступающих исключительно на контрактную форму обучения. Те, которые поступают на бюджет, им все-таки придется приехать сюда. Для тех, кто поступает на контракт, они должны будут при формировании значит, своих личного кабинета в системе ВОДУ студентам при регистрации, при подаче заявления в заявлении указать что они намерены сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. И вот это указание, там мы предусмотрели окошечко, они галочку поставят, и это будет достаточно, мы дальше этим абитуриентам персонально в их личный кабинет предоставим возможность, пришлем и пароли для доступа вот в эту систему прокторинга. Веб-камера настроена таким образом, что она фиксирует внешние шумы и появление посторонних лиц в кадре. Экзамен отключается автоматически, если в кадре появляются недозволенные предметы, например, сотовый телефон. Абитуриент, получив право доступа, попадает в систему идентификации личности, то есть ведется тотальное видеонаблюдение, то есть одним из основных условий это использование веб-камеры, Плюс к этому, эта система позволяет не только наблюдать за тем, что делает сам абитуриент, и как он отвечает на те задания, которые ему дистанционно в виде компьютерного тестирования направлены, но и отслеживать, что происходит на экране. Предусмотрена возможность электронной подачи документов через личный кабинет абитуриента. Сдача экзамена происходит в соответствии с утвержденным расписанием, которое вывешено на сайте приемной комиссии уже сегодня. Там же будет размещена подробная фото и видеоинструкция. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. 19 и 20 мая на территории Казанского IT-парка прошел Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». Подробнее в следующем сюжете. Наш Татарстан – республиканский форум, направленный на развитие молодежной проектной деятельности в Татарстане. Форум является главной ежегодной площадкой для молодежи, на которой можно представить и защитить свою идею или проект, найти единомышленников для ее реализации, получить общественную и государственную поддержку. Форум реализуется ежегодно при поддержке президента республики Татарстан. Кроме конкурса проектов, программа содержит множество мероприятий, интерактивов и лекций. Одну из таких провел один из авторов youtube канала «Громкие рыбы» Тимур Исмаев. Рассказывал он про то, как делать актуальный и популярный видеоконтент в интернете. Мне кажется все эти форумы – это хороший старт для достойных начинаний. То есть э, здесь, я надеюсь, что-то вылится во что-то реально действенное. Основной совет – это что-то делать, потому что только что-то делая, можно что-то понять. Может быть, вообще это не твое. Так что что-то надо просто начать делать. Если у тебя есть крутой проект, но ты не успел поучаствовать в форуме в этом году, то ни в коем случае не пропусти его в следующем. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универ -ньюз. 21 мая в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло заседание дискуссионного клуба. Подробнее в следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоял заседание дискуссионного клуба. На этот раз оно прошло в узком кругу экспертов, так как были обсуждены вопросы, касающиеся праздника Дня Победы, а именно того, как он отмечается и со временем меняется. Также эксперты обсудили теорию о том, можем ли мы сегодня считать День Победы праздником, или уместнее говорить о нем как о Дне памяти или о Дне поминовения. Потому что тех, кто воевал и работал в тылу в те годы, их уже, к сожалению, к несчастью нет с нами, время идет, то есть они еще есть, но их очень мало. И поэтому, может быть, уместнее говорить о дне 9 мая не как о празднике, а как о дне памяти. Алсу Саттарова, Басова, в Елабужском институте КФУ состоялось научно-образовательное мероприятие «Ночь науки», во время которого жители города смогли узнать много интересного о современных способах исследования окружающего мира. О том, как это было, смотри далее. Студенты и преподаватели Елабужского института КФУ встречали гостей прямо на улице перед входом в главное здание, где развернулась выставка грузовых автомобилей во главе с многократным победителем ралли «Дакар». Подробно изучив устройство современных грузовиков, гости проследовали внутри здания Елабужского института, где их ожидали 26 научных площадок. Мы приехали с Нижнекамска. Вот э, нас пригласили, мне нам очень понравилось, приехал с ребенком. Очень интересно, очень прям увлекательно, детям очень нравится. Мы не пожалели, что проехали в гости к вам. Мне понравилось этом вот так вот управлять, как-то штучкой делать. Я еще видел огромных карандашей, не длинные какие-то. Широкий выбор научных площадок и мастер-классов сулил гостям института долгие часы увлекательных путешествий из аудитории в аудиторию. Вдоволь наигравшись с роботами, дети и их родители бежали испытать удачу в нейро-армрестлинге. Сыграв в квесты группа мотивом татарского фольклора, шли постигать азы сложнейшей профессии археолог. Ночь науки традиционно продолжалась до последнего посетителя и завершилась затем. Мне очень нравится, что организовали такие интересные секции. Очень много чем можно заняться. Много показывают, как работают вообще в целом, с чем связан институт, собственно, только положительные впечатления. На каждом этаже ребята подготовились настолько, что вот прям вот пришли сюда криминалистически, значит, мы прям погружаемся в это. То есть, я в шоке, эмоции прям, ну, через край реально. Здорово, ребят, молодцы. Камиль Гемоздинов, Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. и До новых встреч!